Давайте, друзья, услышим мнение и отзыв по поводу обновления на ПОПЕСНОГО. И снова, друзья, здравствуйте, кто зашел в гости на мой канал. И мне хотелось бы сделать отзыв по поводу движка Аврора, который установили и решили они поставить уже на полную на Pokerum и Poker Stars. Раньше он, можно было его убрать и сделать по выбору, или оставить классическую версию, или уже играть э, с движком Aurora, так сказать. Э, ну, на данный момент я не сильно доволен э, этим обновлением, которое они нам предоставили. Как пишется, что Аврора это новый графический движок, который создан, чтобы подарить вам еще лучший опыт игры в покер. Но на самом деле для моего, так сказать, компьютера, может быть, не знаю, как у других, но компьютер стал жутко вообще тормозить. Так скажем, больше шести столов я практически уже, там, можно сказать, затрудняюсь открывать, потому что скорость именно щелканья там, на клавишу fold там, или что-то еще затормаживается соответственно теряется вся информация которая ну ты там смотришь наблюдаешь за игроками как-то вот за счет вот этих вот медленных медленных передвижений с одного игрового стола на другое ну не знаю, мой отзыв, конечно, он будет, пускай, негативный такой, как бы. Ну, я против. Хочу, хотелось мне, чтобы вернули все обратно, не знаю, получится или нет. Что еще? В настоящий момент обзор находится на этапе бета-тестирования, поэтому со временем вы заметите ряд визуальных улучшений. Но насчет опять ряда визуальных улучшений я не заметил. Единственное, даже какое единственное. Мало что я заметил, дело в том, что ограничено вообще выбор по столам, выбор по цветовой гамме. Там буквально четыре версии, там классик, э, салон, я помню. Четыре версии предлагается нам для изменения нашей темы столов. Единственное, что плюс, да, можно сказать, это разновидность карт, очень большой выбор там цветовой гаммы. Но, наверное, единственное, что вот. Единственный плюс. Так, что еще? Лучше всего результаты. Лучше всего результаты работы движка Аврора. Сейчас можно увидеть за новым столом Салун. Если вы хотите. Если вы не хотите сейчас в тестирование тестировании Аврора. Но я так думаю, что это немножечко устаревшие данные. Дело в том, что уже сейчас. В меню настройки мы уже не можем ничего поменять, и у нас э, есть, как есть. Все, у нас ничего, можно сказать, выбора у нас не оставили никакого. Если вы хотите оставить свой отзыв или сообщить об ошибке, воспользуйтесь командой справка против в поддержке. Ну вот, я решил сегодня оставить свой отзыв. Не знаю, может быть, э, как-то другие игроки напишите под этим комментарием. Может быть, со мной не согласны, конечно. Ну, для меня это не сильно хороший вариант. Я даже хотел как-то перейти на другой даже покером, потому что мне один-два стола играть неинтересно. Я понимаю, когда вы открыли сессию, у вас там как-то столы прошли, вы закончили игру, и у вас потом остался там один-два стола. Это другой вопрос. Но изначально открывать один-два стола, чтобы как-то сидеть спать, ну, это не по мне. Поэтому мой отзыв, он такой, что... Верните аккуратно, как у вас было, или предоставьте на выбор, если кому-то нравится лежок оброжа, пускай он его ставит. Там, в принципе, у вас были такие изменения, как можно поставить галочку или снять. Ну, в принципе, его вот так. Спасибо всем за внимание. Поддерживайте канал, заходите в гости, ставьте лайки, оставляйте комментарии. А мы с вами увидимся в следующем видео. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет черный. Чёрный, черный. Мой цвет настроения черный.